Я приветствую зрителей канала форума «Свободной России» в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас политик Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Хочу начать нашу беседу со свежей новости. Илью Яшина не допустили на довыборе в Мосгордуму из-за причастности к экстремистской организации. Речь, конечно же, идет о ФБК. Такого наглого беспредела я не видел давно, прокомментировал Яшин. Леонид Яковлевич, вас так же, как его, удивило это событие? Нет, оно меня не удивило. Я был уверен, что его тем иным способом не допустят, потому что он э, очевидно мог победить. Э, то есть уровень фальсификации, который был нужен для того, чтобы его не допустить, был запредельным. И очевидно, он для них опасен. Поэтому они э, должны были его не допустить, и они его не допустили. То как они это сделали с... Э, пренебрежением всеми мыслимыми и немыслимыми юридическими нормами, ну, это уже вопрос другой. Это вопрос тот, что они вообще вливали на юридические нормы теперь. Так что нет, я не удивился совершенно. Похожие же ситуации происходят только с другими способами давления. Давление и происходили с Дмитрием Гудковым, происходили и с Любовь Соболь, которая тоже сняла свою кандидатуру. А это теперь новый способ, если раньше кандидатов допускали до выборов, но зарубали их на подписях, то теперь просто сразу же на подходах их будет отрубать? Ну, вы знаете, смотрите, наши власти никогда не признавали выборы, как процедуру выборов, электоральную процедуру, как нечто, что может по воле народа менять состав власти. Да, это они не признавали никогда. Но они э, признавали выборы как э, м, такой ну, антураж определенный ритуал. Э, вот Вошел, надо перекреститься на икону, но прошло 4 года или там, 5 надо принести выборы. Ну, вот так вот. вот но при этом э, не имеет никакого отношения к реальности. Да? Может не иметь. И для них не имело. Но э, чем дальше, тем больше они понимают, что они перестают контролировать процедуру что им не хватает уровня фальсификации, им не хватает вообще вот всего, чего у них есть. Им не хватает, они не справляются. Они понимают, что граждане готовы голосовать за любую табуретку, лишь бы, не, лишь бы не за них. Они понимают, что граждане их не сильно любят. Да? Вот. И они идут к отмене выборов вообще. На самом деле я не исключаю, что в какой-то момент в следующий избирательный цикл, может даже и в этот, они скажут, что в связи с чрезвычайным положением, в связи с агрессией бандеровцев, литовцев, американцев, я не знаю кого еще, да, временно, временно, конечно, только временно, да? у нас же демократия, мы, так сказать, выборы откладываем. Вот. Ну, потому что они не справляются. Вот. И они боятся, они дико боятся. Они боятся любых процедур. Они боятся не справиться... С фальсификацией, ну, с отказом по подписям, например. Они просто боятся не справиться, и поэтому они не допускают подписи. Да? Они боятся не справиться с фальсификацией голосования, поэтому они не допускают голосование. Ну и тогда. Все вот. логично. Ну, с участием кандидатов, в принципе, и вернее, с их неучастием уже все понятно. А стоит ли тогда в этом участвовать простым гражданам, ходить на выборы голосовать? Вы знаете, простым гражданам стоит делать то, что им кажется меньшим из зол лично для них. Я думаю, что вот в соответствии с... вот ровно наоборот. Помните, была песенка советская «Раньше думая о родине, а потом о себе». Вот. А тут я думаю «Раньше думай о себе, а потом о родине». Потому что главная задача, которая стоит перед каждым из нас, кому довелось жить в этой неприятной ситуации – это сохранение собственного достоинства, сохранение себя, человечества, сохранение себя, да? чтобы не чувствовать, что с тобой вообще попользовались, что тебя от имели и так далее. Это очень важная задача, на самом деле. Да? Поэтому, если вам психологически проще пойти на выборы и проголосовать в соответствии там, с умным голосованием, например, с рекомендацией умного голосования, чтобы грохнуть эту самую единую Россию, чтобы не было, да? как Навальный пару дней написал. Смотрите самодовольные улыбки с их лиц. Ну да, действительно, это хорошая задача, приятная задача. Да? Или вам Лучше пойти на выборы и написать матерное слово на бюллетене и, значит, сказать, что вы про них думаете. Вот. Но, правда, при этом только надо не забыть грамотно его испортить. Потому что если просто написать матерное слово, то они потом поставят крестик возле «Единой России» и скажут, что это был «Единая Россия». Вот. Значит, портить надо аккуратно. Надо поставить крестики во всех квадратиках, например. Тогда бюллетень действительно понимаете? А дальше можете писать, что хотите. Но если вам проще психологически вообще не участвовать в этом омерзительном фарсе, не сказать, что вообще глаза мои на тебя не глядели, то делайте так. Это ваше дело. Выбор на этих выборах, простите за тавтологию, не в том, кому достанется депутатский значок. Понимаете, в большинстве случаев это не имеет никакого значения. Но вы понимаете, будет у товарища Зюганова. На три мандата больше или на четыре мандата меньше, как вы понимаете, в окружающей среде не изменится ничего вообще. Или там у или еще у кого-то. Вот. Поэтому борьба идет не за мандат, как мне кажется. Ну, для меня, как для гражданина, борьба идет не за мандат. Борьба идет за совершенно другой. Этот режим рано или поздно прекратится существовать. Рано или поздно. Скорее рано, чем поздно процесс существования мирно или не мирно скорее не мирно к сожалению да скорее с очень большими потрясениями но если в результате всего этого дела в результате мудрой политики нашего руководства в результате того как оно будет уходить не э, начнется третья мировая война то когда-нибудь мы вернемся к ситуации к задаче в которой нам надо будет отстраивать страну на руинах которые остались после этого режима и вот тогда нам будут нужны люди, которые могут взять на себя ответственность за строительство. Будут нужны горизонтальные отношения, горизонтальные команды, которые смог, без которых нельзя вести строительство. Вот взаимное доверие там и так далее. И вот это все формируется на выборах, понимаете? Ну вот смотрите, у нас в Москве есть дама Юлия Галямина которая баллотировалась в 19-м, 19, 19, простите, году в Государственную Думу, ее протонули, не допустили там, и так далее. Сейчас ей дали условный срок, чтобы она опять не баллотировалась и так далее. Значит, Юля, э, ну и таких много, я уверен, просто я Юлю лично знаю, поэтому я про него говорю. Значит, Юля не будет депутатом ни Государственной Думы, ни Московской городской Думы и так далее. Но Юля среди вот той группы, которая шла тогда на выборы, один из наиболее авторитетных людей. Вот она сформировала этот авторитет, у нее остались команды, волонтеры, там все такое, да, и когда и если начнется вот в неправовой ситуации, неизбежно возникнет после краха режима, в неправовой ситуации будет запрос на авторитетных, уважаемых людей, обладающих э, своими командами, то Юля оказывается вот она здесь, и она будет востребована, понимаете, и она будет востребована, и там Илья Яшин будет востребован, и многие-многие другие. Вот борьба идет... С моей точки зрения, борьба идет именно за это. И поэтому мне кажется, что эта процедура, хотя она не имеет никакого отношения к ее реальным, к заявленным так сказать, результатам, да, заявленным целям, она на самом деле очень важна. А участвовать, не участвовать – ваше дело. Судя по тому, насколько активно сейчас работает репрессивная машина, не может, не может ли в такой ситуации получиться, что вот эти люди, которые сейчас проявляют активность, они уже не сохранятся к тому моменту, когда в них появится потребность? Да, это возможно. Это возможно. Это так же, как, знаете, я думаю, что это так же, как на войне. Когда человек встает в атаку и ведет себя достойно, то никто не знает Выживет Или нет. И вот здесь его и закопают. Но это неизвестно. Это неизвестно. Это жизнь. Она непредсказуема. Вы упоминали про умное голосование. А вот сейчас, на ваш взгляд, есть ли смысл в нем участвовать? И насколько оправданы будут риски быть причастными к экстремистской организации для того, чтобы воспользоваться таким сервисом? Простите, каким сервисом? Я не понял. Ну, умное голосование является сервисом, по сути, политическим. Ну, понимаете, в чем дело? Умное голосование это что? Это, ну, Во-первых, это не э, способ, ну, и Навальный такого никогда не говорил, это не способ прихода к власти достойных людей, ну, ни в коем случае, да? Это способ сделать большую неприятность правящей партии. Это да, да. Если бы это умное голосование было по всей стране и сработало, то оно могло бы вызвать глубокий кризис. Судя по всему, власть боится этого глубокого кризиса, потому что если бы она его не боялась, она бы не наезжала на умное голосование еще и сейчас. Как вы знаете, пару дней назад нашелся такой патриотически настроенный какой-то э, негодяй из Екатеринбурга, который значит, подал жалобу в прокуратуру, на Google, ну, ну и так далее. Да? Ну, в общем, Конечно, потрясающие люди у нас. Возникает то внук этого ветерана, которого оскорбил Навальный, то вот этот теперь деятель из Екатеринбурга. Вот. Ну, понятно, они всегда опираются на таких специфических людей, мягко говоря. Ну, вот, так, значит, сам факт наезда на умное голосование говорит о том, что власти его боятся. Это, это признание, на самом деле это признание. Да? Вот. Теперь, умное голосование для э, голосующего, для избирателя, никакого риска не несет. Вообще никакого. Потому что, ну да, я, допустим, я в это верю. Да? Допустим, я зашел там на какой-то сайт, не подавленный еще, а все подавить нельзя, и мне там сказали, мужик, значит, если ты хочешь провалить твоего ядроса, то голосую за Васю Пупкина. Да. Значит, Вася Пупкин, правда, коммунист, там, и, и вообще э, пробу ставить негде, но вот ровно он может э, значит, э, превзойти этого единороса. И я, допустим, считаю, что это правильно. Да? Я пойду и проголосую. Я проголосую за Васю Пупкина. Да? Но при этом э, меня нельзя на этом поймать. Понимаете? Вот. Меня нельзя никак репрессировать. Поэтому мне кажется, что для избирателей это... Абсолютно безопасная процедура. Она опасна для тех, кто продолжает и будет за нее агитировать, как-то ее имплементировать и так далее. Вот здесь этих людей могут как-то отлавливаться и что-то с ними делать. Ну, ну что делать? Это риск. По поводу умного голосования, таких вопросов я стараюсь быть беспристрастным, но попробую немножечко вам оппонировать. Ведь дело в том, что на сайте умного голосования необходимо регистрировать, и мы уже регистрироваться. Мы уже помним, как было дело с базами данных людей, которые были готовы выйти на митинги. То есть, вполне себе безопасность может оказаться не настолько надежной, как... Значит, смотрите. ну Во-первых, факт регистрации на сайте нельзя пока, по крайней мере, в нашей стране мне предъявить в качестве чего-нибудь. да Пока. Да? Но, что понятно, что власти могут всех их переписать. Все, кто зарегистрировался на сайте умного голосования, знают, что это враги. Но, э, знаете, я не осмелюсь давать советы команде Алексея Навального, которая все это делает, но я бы рассмотрел, а, по-моему, они даже рассматривали, рассматривают, что здесь сделают такой вариант, чтобы обойтись без регистрации, чтобы э, просто сделать такой информационный большой портал, да, где, если я живу на территории округа номер там, 164, да, то я захожу туда, округ 164, кандидата от Ядросов э, Вася, э, кандидат, который может э, победить Едроса Петя, всю. И, и тогда что э, ловить всех, кто заходил на этот сайт? Ну, боюсь, что это даже для нашего ГБ довольно сложная задача. Здесь я с вами абсолютно согласен. Я пока хочу отвлечь ваше внимание со внутренней российской повестки на международную, ведь недавно на Беларусь наложили секторальные санкции, и вот уже Маки говорит о смягчении наказания для полизаключенных, Романа Протостевича и Софью Сапегу переводят под домашний арест, но в то же время Лукашенко заговорил о введении военного положения. Это на них так санкции действуют? Ну, вы знаете, что говорит Лукашенко вообще не имеет никакого значения. Лукашенко, как мне кажется, давно уже снесло крышу, он уже давно не он находится в состоянии перманентной истерики и, и так далее. Я имел удовольствие послушать его э, речь э, в Бресте 22 июня на как бы, 80-летие вот трагической даты. Ну, это, в общем, конечно... За пределами добра и зла, ну, мне так кажется, по крайней мере, да. Вот. Поэтому важно, что они делают. Что они делают, видно, да, они перевели Романа и э, Софию на домашний арест. То есть они смягчили их ситуацию. Они не сняли обвинения, они их не отпускают, но они, как по крайней мере, вот, сделали такой символический, маленький символический шаг назад. Я думаю, что давление на них – это единственное, что можно и нужно делать, единственное морально оправданное действие. Все остальное, в том числе бездействие, не и непростительно. И поскольку Беларусь страна маленькая, то здесь можно добиться успеха. Я не уверен, что такого успеха можно добиться с Россией. Или там, ну, очевидно, невозможно добиться с Китаем, например. Да, или даже с Ираном, наверное, сложно. А вот с Беларусью это... Этого можно добиться. Собственно, что есть у Беларуси в ответ на как они могут так сказать, демпфировать удар, Александр Ильич может побежать опять с Владимиром Владимировичу и сказать: О, дай денег, да? вот да денег. Смотри, как меня обижают, а меня обижают только потому, что я твой младший брат и тебе всегда верен, просто вот до слез. Вот. Ну, во-первых. Ну, то, что Путину будет давать деньги на, на зарплату своим характером в этом я не сомневаюсь. Но я не уверен, что Путин готов давать ему такие безумные деньги, которые сейчас теряет Беларусь от э, санкций. Да? Кроме того, за деньги э, Путина надо будет тоже заплатить. Они тоже не бесплатные. Да? И понятно, чем за них надо заплатить э, э, растворением Беларуси в России. В как бы это ни называлось, Беларусь в состав Российской Федерации. А Лукашенко, он э, мечется. С одной стороны, ему не хочется повесить за ноги на воротах его резиденции. А с другой стороны, ему хочется оставаться царем, а не заместителем царя по Беларуси. Понимаете, вот, э, вот ему сложно. Но давить совершенно необходимо. Спасибо европейцам, что они это делают. Насколько я знаю, многие белорусские оппозиционные политики призывают Евросоюз не смягчать санкции, несмотря на те послабления, которые сейчас готов проявить режим Лукашенко и продолжать до конца, до выполнения всех требований, до освобождения всех политзаключенных. Как вы думаете, насколько это реалистично вообще? Не Можно кажется, добиться не этого? Естественно, правильная стратегия. Это абсолютно правильная стратегия, и я очень надеюсь, что европейские лидеры услышат эту позицию наших белорусских друзей. То есть не останавливаться на полумерах? Ни в коем случае. А возможно ли экстраполировать подобные сценарий на Россию? Ну, например, освобождение Алексея Навального и других политзаключенных как реакцию на какие-то гипотетические крупные секторальные санкции, которые бы могли наложить на Россию. Будут ли действовать вот а, такие инструменты? с Россией сложнее. С Россией, конечно, сложнее. Дело в том, что Россия слишком большая. И э, действительно есть, и хоть у нас всего там чуть меньше 2% сейчас мировой экономики, это все-таки меньше двух, а не меньше 1 десятка. Понимаете, это, вот, это, это на самом деле заметное, это заметное количество. Это не так что уж, что уж совсем ничто. Да? Вот. Кроме того, у нас энергоносители. Кроме того, у нас ядерное оружие. И можно сколько угодно смеяться над мультфильмами о ракетах. Там в 27 махах, предполагаю, что их вообще нету, Но понятно, что если наши ядерные арсеналы взорвутся просто на своей территории, то э, привет вообще всему человечеству. Да? Вот. Поэтому мы не Беларусь. С нами тяжелее на самом деле. Да? Санкции против нас, против России, серьезные санкции против России, они будут реально дорого стоить Европе и Америке. Вот реально, они должны заплатить за них. Поэтому, да, они могут это сделать. Но они сделают это в том случае, если они понимают, что эта ситуация военная и что в этой военной ситуации надо идти на жертвы. Вот если у них сформировано такое понимание, то они могут сделать довольно много. Только не на уровне секторальных санкций, я так думаю. Да? То есть секторальные санкции неизбежны, они есть. Прежде всего они касаются военно-промышленного комплекса, они касаются высоких технологий. Тут у нас есть такой же персонаж, знаменитый Дмитрий Олегович Рогозин, который э, славный такой человек, который говорил, что американцы будут запускать своих космонавтов с батутов, помните, на батутах прыгать и, значит, летать. Вот, а фантастическое жлобское самодовольство. Вот. А тут он выступал и сказал, что какие-то там, по-моему, несколько сот наших спутников никак не запускаются, потому что, говорит, понимаете, мы все сделали, все сделали, не хватает одной маленькой штучки, которую поставляют американцы, они ее не поставляют. Вот, вот понимаете, то есть понятно, что они эти маленькие штучки поставлять не будут, и со спутниками будут проблемы с ракетой. Вот. но э, еще болезненный удар, который они могут нанести, это финансовые вещи, отключения отключение свифта там и все прочее, и это прежде всего удар по капиталам и собственности ближайшего окружения Владимира Владимировича Путина, которые по всей вероятности являются одновременно капиталами собственности его лично, ну, мы не знаем, у них все устроено, вот, но как бы не исключено, что, допустим, я не знаю там, какой-то процент я не знаю какой 20 или 80 процентов состояния там, знаю, условного ротенберга на самом деле принадлежат Владимиру Путину да а также Сечина а также там, этого этого этого и так далее, да? вот. Так вот они могут нанести удар по вот этим активам они могут начать высылать из страны детей жен любовниц э -э нашего начальства да они могут конфисковывать их замки в Испании, во Франции, их Латифундии во Флориде и так далее. Да? Вот Они могут по этому пути пойти. Да? А этот путь что означает? Что Владимир Владимирович останется один в Кремле. Потому что это удар по его ближайшим людям. Это осложнение его жизни, их жизни очень сильное. Да? А это почва для дворцового переворота. Они могут пойти по этому пути. Но пойдут или нет, я не знаю. Но они точно больше вот важно. Они точно не пойдут ради Навального. Понимаете, вообще вот эти все, э -э -э, странные рассуждения. И обиды на них, почему они что-то не делают ради условного Навального, вообще ради свободы у нас и так далее. И требования им делать это ради свободы у нас. Джозеф Байден давал присягу народу Соединенных Штатов Америки. Он не давал присягу ни мне, ни вам. Он не обязан, у него нет обязательств передо мной. Вообще никаких. Ну хорошо, где-то там на Востоке, где медведи ходят по улицам и э, водку пьют из самовара. Э, значит Какой-то местный диктатор посадил своего врага. Ну хорошо. А в Центральной Африке, может, еще и люди едят до сих пор. И что? Ничего, что, они должны везде вмешиваться? Они должны везде влезать? Да господь свой. Стратегически понятно, еще и Сахаров об этом говорил, Хельсинский акт был подписан, что да, права человека – предмет международной юрисдикции, это залог мира там, и так далее. Но, понимаете, это вопрос приоритета. Приходит к Байдену в овальный кабинет какой-нибудь человек, там, местный какой-нибудь либерал, или прорвался наш диссидент там, и так далее, говорит господин президенту, вот смотрите, что там творится, вы должны принять меры. Да? А Байден ему скажет, друг, все правильно. Ты абсолютно прав, но дай мне сначала разобраться с Black Lives Matter, с пандемией, с Трампом, с тайфуном очередным, там еще с какой-нибудь радостью и так далее. А потом, конечно, с дорогой душой, но потом. Вот вы как раз сейчас опередили мой вопрос, уже ответили на него по поводу того, а вообще, насколько Западу нужно вмешиваться в происходящее с правами человека в России. А я тогда немножечко его переформулирую, а вот что могло бы стать... То есть для, для народа России, в принципе, это, ну, это понятно, это, на мой взгляд, определенная психологическая защита, которая, ну, если, если люди не могут поменять что-то сами, они надеются на то, что можно, можно каким-то образом уговорить кого-то с большим ресурсом повлиять из, извне. А что может стимулировать как раз Запад для того, чтобы они оказывали большее давление, если они, в общем-то, действуют сугубо в своих интересах? Они ведь вполне могут просто огородиться от России, обезопасить себя. И действительно, так же, как и в Северной Корее, а где-нибудь оставить все, как есть, вариться в собственном соку? Во-первых, я думаю, что они должны действовать только в своих интересах. Вот они должны действовать только в своих интересах. Они не должны действовать в наших интересах. Они нам, еще раз, они нам ничем не обязаны. У них нет обязанности заботиться о моей Моих политических правах, о моей свободе и так далее. Вот. И если меня, допустим, я сильно как-нибудь обижу, и они меня посадят, то Байден не обязан поднимать войска, чтобы меня освободить. Нет, абсолютно. значит, Я думаю, что единственное, что их может побудить действовать, это угроза войны с нашей стороны. Вот если они видят угрозу войны, они будут нас останавливаться. Этим они, по-моему, и занимаются. Вот. А, но ну, угроза войны это экспансия, да? ну, например, я думаю, что если, э, если бы ну, звонок Байдена превратил войну, новую виток войны с Украиной, конечно, звонок Байдена в свое время, вот. но если бы наши настолько сдурели, что не знаю, пошли бы на Киев, да, то я думаю, что были бы введены, нет. Они не стали бы воевать за Киев. Нет, воевать бы не стали. Но, конечно, они бы объявили везде там, степени, ну, в высшую степень готовности, называется, да. И они, конечно, пошли по пути э, вот, тех жесточайших санкций, которые могут быть, которые, конечно, будут что-то стоить и им, э, ну, потому что они не хотят войны. Вот До тех пор, пока режим будет э, болтаться в рамках своих с ними согласованных границ, а это граница России и может быть граница Беларуси, они всерьез действовать не будут. Вот в завершении нашей беседы я как раз хотел задать вопрос, касаемый возможной перспективы войны, и рассмотреть инцидент с атакой на недавней атакой на британский корабль в Черном море. Там Министерство обороны России утверждает, что были предупредительные выстрелы по курсу корабля, британцы вообще отрицают то, что такое событие происходило. Ну, вернее, они говорят, что, говорят, что слышали какие-то выстрелы, но то, что э, там было какое-то метание, они отрицают. А что вообще происходит, насколько это знаковое событие? Может быть, это какой-то триггер тоже для начала войны, запугивания? Ну, знаете, тот редкий случай, когда, по-моему, наши официальные лица ближе к истине, чем британские. Я сужу, почему. Потому что на борту Дефендера был корреспондент BBC, который третья сторона, которая тоже рассказывает. Корреспондент BBC рассказывает вещи очень близкие к тому, что говорят наши власти. Да? Поэтому, э, ну, поэтому вот я все-таки думаю, что там была стрельба и было пометание по курсу Дефендера, чтобы он отступил, чтобы он изменил курс, и он изменил курс, там, ну и так далее. Да? Вот. Теперь, э, насколько это опасно? Конечно, это очень опасно. Да, хотя, смотрите, там почему-то не было криков, дави их, как были когда напали на совершенно беззащитные эти маленькие катера украинского флота да тогда все были очень героически наши офицеры настроены вот и вот это дави их в прямом эфире она была слышно всем да вот тут почему-то про defender они этого не сказали дави их defender вообще он может ответить вот а, то есть какая-то какой-то разум такой сохраняется да? Но, конечно, представьте себе, если бы при этом в бомбометании летчик ошибся, а Рархаману Мэс, человек свойственно ошибаться, да? летчик бы ошибся и задел Defender, да, то Defender бы ответил из того, что у него осталось, он бы ответил, конечно, по полной, это понятно, иначе бы командир вообще судили у себя в Британии, ты почему по тебе стреляют, а ты не отвечаешь. Ты что, за, ты что за командир Королевского флота? Вот. Значит, ну и слово за слово могло начаться очень плохо. Но э, я хочу обратить внимание вот на что. Значит, сразу же это произошло, сразу после э, статьи Владимира Владимировича Путина, Side, э, где он объясняет, как хорошо, когда Европа от Владивостока, для Лиссабона до Владивостока, и вообще давайте все дружить, и давайте жить дружно, мирно и так далее. Вот, по-моему, на следующий день это произошло. Просто на следующий день, да? Это говорит о готовности стрелять. Понимаете? Вот тут важно даже не сама стрельба, а готовность стрелять. Вот герой вестерна, который ходит с там, шестью заряженными пистолетами, всегда, просто так, на всякий случай, да? Он обязательно стреляет. Потому что вот он, он, у него предиспозиция такая, понимаете? Придется стрелять. Он ходит с заряженными пистолетами, да? Вот. Так вот, наши начальники, они готовы стрелять. Вот, вот что, -то. они готовы стрелять. Ну, что, с этим дефендером нельзя было иначе обойтись? Скажите, пожалуйста. Нельзя было там ему на перерез, я сейчас даже не говорю, чьи воды там и так далее. Вот, значит, ему, не знаю, на перерез другие корабли послать, там, я не знаю, самолеты посадить на воду, гидросамолеты перед ним непосредственно, там, еще что-то такое сделать стрелять, ну хорошо, не предупредительные по, по курсу, а стрелять в воздух. Ну, ну то есть, понимаете, вот какие-то более безопасные вещи сделать. Наверное, было можно. Наверное. Да? Но они этого не сделали. И обратите внимание, они уже в 2008 году стреляли по грузинам. Да? И вся Россия, весь мир был в шоке. Ну да, конечно, у нас были кавказские войны. Конечно, мы воевали с грузинами когда-то, да? Но с тех пор просто столько лет, такой такого взаимопроникновения русских и грузинских культур, вот именно взаимопроникновение, да? вот, что представить себе, что русский может стрелять в грузина, это было совершенно невозможно, да, вот, оказалось, можно, да, а потом мы стали стрелять в украинцев, что тоже вообще какой-то бред собачий, у нас, у нас украинцев сколько миллионов живет, да, э, у них сколько русских живет, и, и воюют э, в армии, в армии, вооруженных силах Украины, ну как так можно вообще, да, вот, оказалось, можно. а на следующий день, после статьи Путина о 80 летию Великой Отечественной войны, они стреляли по союзникам в той войне. Союзникам. Британцы были нашими союзниками. Вот. То есть это, конечно, ужас. Ужас ужасный. Вот. Я не смотрел на эту ситуацию с такой стороны. Действительно, это очень знаков. Это очень знаково и говорит о состоянии действующей власти, о том мире, в котором они живут, судя по всему. Спасибо yeah. большое, спасибо yeah. большое за это интересное интервью, но мы вынуждены с вами прощаться и прощаться с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Всего доброго и до встречи в новых эфирах.